Снова всем welcome, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про вот такой вот магазин. Называется Amgarage Riders. Здесь продаются б.у. запчасти для мотоциклов, мотоц... мопедов. Пойдем посмотрим, что там внутри. Тут сразу душаки. У них. Я просто покажу цены сами, смотрите. В рублях будет эта. цена в иенах, деленная на 2. Просто делите на 2 и будет в енах. Вот видите, крапович. За 10 тысяч рублей. Как вам? Вот такой вот. Вполне годно, чем. На себе 250. Вот такие банки. Или вот такие... Это классно штука. Ну, вот какие красавцы здесь стоят. Трайки. Вообще один трайк. Там ниндзя. Мощная махина, блин. Здоровый, блин. БРП. какие есть глушаки вот так сарф. полный выпуск 14 тысяч йен но тысяч рублей у меня такой же фирма стоит не очень как не очень слишком высокий такой более гоночный звук мне не очень нравится Висят банки такие вот. И все. Сами смотрите, цены просто на два делите будет в рублях. Еще Шиморовские. R77. Это Yamaha R25, который 25 тысяч рублей на заглушитель. Вот такие вот. И вот уже на это первое или как american style они тут называются глушителями. может это на бульвард есть по-моему вот этот не похоже очень ну в общем вот сами видите другие запчасти там этот вот стоковые глушители также есть сиденья какие-то есть это тут вот можно заказать Наверное, даже если у вас нет, может перешить могут, а фиг знает. Цены видите сами. В общем, не знаю, мой есть этот. На черного тут поглушить и посмотреть, хотя. Что я не наблюдаю пока никакого. Видимо, нету. Потом глянем. В найти можно у них есть сайт. тут Приборки всякие, там аксессуары, там хромированные вот дуги. Кстати, могу сказать, что вот новые такие, если покупать дуги, они стоят 20 тысяч йен, то есть 10 тысяч рублей. Вот ну, как там внизу. Я себе новые заказывал, когда байк покупал. А здесь, пожалуйста, вот. И, кстати, не очень так даже. Да, Они почти как новые, даже не царапанные. Это очень дешево, блин. 2600 1300 рублей блин, за дуги ну, не знаю зачем на новые тратиться но я просто когда покупал я не знал что есть такие вот магазины здесь приборки вот пожалуйста что угодно можно купить недорого ручки это вообще новые Еще в упаковках еще может просто люди кто раньше покупал, они не использовали их туда, сюда привезли, просто сдали обратно. Пластик вот на КТМ. Тут у нас все есть. На скутеры, вот, пожалуйста, пластики разные. Крылья туда-сюда. Крашеные, не крашеные, снятые. опять глушаки, ну здесь глушаков много достаточно всякие разные баки есть царапанные, с не царапанные вообще тут можно что угодно бля. а вот колеса, практически новые да? перелес, корфион может новый даже, хреном знаю здесь вот Тут был. 300 йен. Покрышка. Охренеть. За эту 10. Вот новые такие стоят под 20 -ку. 20 тысяч йен. Это 10 тысяч рублей. Ну это экипировка. Ящики. Вот, кстати, ящики. А ящики новые. Тут вот. Вот этот знак это. Это типа новый. А вот этот знак. Типа был. Вот, вот здесь видно, вот был. А цена, цена дороже был, ну Может, просто модель такая. Музычка тут такая. Играет неплохая тоже. Веселые. Сумки, вот, кстати, да. Вот, может быть, если, если на синий куплю эти бардачок, как она называется-то. Дуги безопасности там для сумок. То, возможно я себе здесь сумки возьму, защита, понятно, рама, вот здесь там двигатели целиком продают рамы, видите, да, рамы в сборе, и двигатели, вот это на Kawasaki Z250, Копейки стоят вообще, я не знаю. них хоть на ходу. Okay. на скутеры, вон вообще 2,5, 2,900, 3,900, тысячи. Да, на таких разборках здесь покупать вообще можно все недорого. Вот здесь уже рамы для таких мутаций, он для VMAX. на 2900 по 2400 почти, то есть новый Макс рама 2400, ну, 100 тысяч рублей. Да, реально здесь цены, ценник хороший такой прям. Все как говорится для людей. А также здесь вот есть но вот такие вот легендарные мотоциклы. Ну правда их уже хрен найдешь сейчас в природе. И запчастей на них тоже не найдешь. Это вот Honda NSR50. Стоит 25 тысяч рублей. Вполне нормальном еще состоянии. Не гнилая, ничего. так Такого тут. Цепь защитная. Новая стоит 100 тысяч. Иена. А здесь 40 отдают. Вот она реально. Вот такой толщины. По 2 сантиметра. Диаметр этих стержни внутри ну да, вот такой полтора там 20 сантиметра тут одежка одежка тут всякие вот, не знаю видно меня тут неплохая вот. крутейка спит стайл да, -да, -да. 15 тысяч не, не 15 23 там 25 значит 12 тысяч рублей почти новые ну, Шлемаки тут загоняют тоже. Шлемаки разные. Есть и новые, есть и старые. Но стоит копейки как бы по тем меркам. Вот прикольный шлем. Как вам двигатель на VTR Honda 250 за, за 2000 рублей. Также вот здесь есть у них манки, хонды всякие, разные, мелкие, Строить недорого. Ну и вот такие вот скутера здесь стоят на улице по 20 тысяч рублей. Этот за 15 DIO 2, этот за DIO 2 СТ, который за 20. Тут вот такие Honda Cup есть. Очень бюджетная, вам так скажу, у нас рядом с домом, где там БУ мопеды продают. Цены реально выше, раза в два. Может в полтора на эти на адрес Там за минимум за 80 За 100 продаются эти адресы Сузуки Кстати, хороший скутер Рет неплохо Пластик, правда, немного там Ну, по но это ерунда В принципе, выглядит еще Ничего так Спайщик.